Доброе утро, время 9 утра, мы проснулись, солнышко, достигай, надеюсь на заряженную протодифку. Не говори, что там одна палка, не говори только, убью. Нет, колонка не зарядилась. В смысле, не зарядилась, она зарядилась. Ну там светится. Ну Колонка 100% зарядилась. Это прекрасно, мы три дня точно с музыкой. Ну скажи мне, скажи мне, скажи мне, скажи мне, скажи мне, что она целая, и мы поехали компьютер заряжать. Есть одна палка. Что ты сейчас сказал? В смысле одна палка? А помоги мне. Ты мне сказал снимать. О. В смысле одна палка? О, в прямом. Ну так, а зачем ты есть? Тут... Я что, знаю, что ли, за... Заеб... А нафигаться тебе колонку запихал. Не будьте никакой музыки. Все равно. Пока мы не зарядим компьютер и телефон, не будьте никакой музыки. Поэтому, да, портатив. Вот засранец, а. Нам надо компьютер сегодня до 70% зарядить. До 70%. Ты представляешь вообще? Я его вот даже не представляю. Короче, сейчас все меняем зарядки и возвращаемся. <связать> <связать> да ладно. читы. У нас попробовать что-то новое. Это психот. С того края палатки, что если что, то выплевывать и сблевывать. Первый раз в жизни попробовал душись. И... А что с лицом? Не понравилось? Понравилось. А что тогда с лицом было? Для меня, для меня вот столочка кисло было только. И все. А так-то вкусно. Да. Будешь пить? Да. Только сейчас не хочу. Позвонили бабушке. Они будут выезжать минут через 20-15. Они Ура, там по, по пути заедут в деревню, время сейчас 9. Я думаю, раньше 12, конечно, они сегодня не приедут. Сейчас задаемся мыслью, как нам это подкачивать. У Леши говорит, что туда польется вода. Мне кажется, не польется, если он откроет. Зато не сдувает. А можно яблоко. Просто начнешь сейчас дергать, тебе придется. Забрать. Ладно. Но это можно подкачать. Выпендриваешься. Короче, сейчас надо надуть два верхних. И налить воды. Я сейчас допиваю чай и буду помогать Кисуне. Да. Вот. Я сижу, отвечаю каждое утро на все комментарии. Oh Ты будешь контролировать процесс, считать количество ведер и литров, которые папа принес Сколько <связь> ведер? <связь> да Я каждое утро сижу, отвечаю на все комментарии, которые скопились за весь день предыдущий Каждое утро вот сейчас всем отвечу, дочитаю, досмотрю и пойду помогать Так что пишите комментарии <связь> У нас какой сегодня? Седьмой день? В неделю здесь! Это же вообще капец! У нас до этого рекорд был три дня. А он ваш переливается. Может, утка, конечно, но вряд ли. Может быть. Ну, это слишком большой для утки. У нас у тебя -то только маленький на Максим, смотри, какой красивый. Я свою майку вот сюда пожалуйста. Да, держи перо. Да. Папа решил сделать благое дело. Перед приездом бабушки он взял унитаз, выкопал ямку. Максима от одного слова тянет болевать. Он у нас очень брезгливый. Просто, человек, ну, я же не буду показывать прям процесс. Вот, э, просто зашел туда такой, Блэ! и теперь типа, сейчас заболею. Поэтому надо все сегодня выкинуть. Уже второй раз, пока мы здесь меняем, потом будет третий. То есть три раза мы сменили. Вот Леша там выкопал, выкопал ямку, и сейчас он все, все вот это вот выльет. Все это сполоснем, зальем новой жидкость и поставим обратно. Вот, сейчас переоденем тебя в комбинезон. Ну что ты делаешь? Сейчас переоденем его в комбинезон, чтобы он у нас не сгорел. И мы переоденемся в купальнички. Будем Подожди, загорать. У меня комбинезон уже есть. Да? Вот. Трусы комбинезон Трусы комбинезон? Муай, какие джужлицы боюсь. Так, быстренько заходим. И ищем Максимкин купальник. Я уже сам переоделся. Да, красавчик теперь. Сейчас тебе надо еще дать кипульку, чтобы ты не сгорел. Вот такой вот у нас жучок. Кстати, веревка тоже миньоновая. Миньоновая веревка? Да. Я иду купаться. Мы еще не накачали, подожди. Позатик-полосатик. -полосатик. Зато не обгорит. Кстати, подойди, пожалуйста. На нем написано... Поверни плечико другое. Вот. Что здесь... Типа 50% защита от оек Мне кажется, что в нем вообще загорать и загореть нереально Тебе удобно в нем? Да. Так что покупайте детенышам вот такие штучки Мы его тоже брали в Декатлоне Мне кажется, я не знаю, где-то еще можно в спортивных магазинах найти Стоил он, по-моему, рублей 600-700 Но вот при таком солнце просто находиться даже в плавках и а постоянно мазать Я его за день намазала раз пять И у него к вечеру все на. Равно... На давай намажем плечи. плечи уже не надо мазать Я его мазала раз пять 5 или 6 за день а, У него плечи все равно подгорели И где-то это было к 11 утра я Да, и я говорю, давай нафиг Девать комбинезон, теперь уходит только в композицию Сейчас намажем ему нос И продолжим пить чай Наконец-то попробую Папа сказал, что будет таскать воду в бассейн Мы переоделись А Максим меня забирает с собой Идти на экскурсию в чайку вот она нам мама написала, что она уже едет Сегодня у нас вроде более-менее с погодой Солнышко выходит чаще, чем оно находится в облаках Красиво Так что сейчас смотрим чай Максим уже вообще не боится, убегает один куда попало Я его просто ловлю Пытаюсь ходить за ним, потому что не дай бог что случится Так что сейчас, как обычно Утренние экскурсии по Чайки! чайкам. И будем Чайки убираться. ChamCC! Какая здесь витрийща противная. Нет никого интересного плавающего. Вроде нету. Там, там Это птички маленькие, просто они обычные не интересные. Где? Ну, птички какие-то, рыбки-то. Пойдем смотреть чаят. Давай лапу. Okay. Папа дурнушка положил, что куриные Потом, естественно, выкинем перед уездом. леша было интересно. Прилетят там, попадаются их расколоть, что-нибудь сделают. Но нет. А птинчик уже куда-то убежал. Я его пропустила. Все, пошли купаться? Папуся у нас работает. мыться котяет. Эх, ну-ка покажи. Красавчика. Нет, у тебя красавчик только спереди. Знаете, ты какой-то хиленький. У нас вот здесь вот везде мелко-мелко. Сейчас покажу. Прям вот так мелко. И вот по щиколотку можно дойти вот прям вот до туда. А! Сейчас я подойду. Короче, везде прям мелко. и здесь потрудно мою вообще классно, удобно. Вода, кстати, прям поводная с утра. А вот здесь вот, прям по цвету воды видно, яма. Это удобно воду наливать, но там не глубоко, там тоже где-то по колено. Тут. Мы там наливаем бассейн, набираем воду покупаться, помыться. Как будто машина сигналит. Приехали на остров. 7% процентов на камере. Это. Я в новом попали. Прошлогодник. У меня в прошлом году аж кольца остались вот эти от загара. Апсюха, фрюха. Я уже зарезал. Я, я, я, я. я даже подходить не хочу. Пойду. Я повернусь тебе жопой Поворачивайся жопой Нет Поворачивайся Нет Бежим Мы пьем чай, пытаемся допить Мама, стой, как дела? Нормально Пошли допивать чай и что-нибудь будем делать Отдыхать Надо убрать. приезду бабушки Она приедет и начнет Чего у там Я вспомнила, мы когда ездили Они даже кровать заправляли Вон там Ага. Типа должно быть чисто, аккуратно, пледиком, социальной покрывашечкой Все, допиваем и идем делать Игрушки Кису не убрался, я тут ходила на мою посуду Всю вчерашнюю, сегодняшнюю, Максюха у нас лежит, загорает Не-не-не, все, Лиза, Лиза Сейчас тучку уходит и выходит Мы сейчас немножко погрызем семечек, наверное, посидим Сейчас согреешься, здесь тоже Леша убрался Молодец. Сейчас посидим минут 5-10 и будем кипятить воду и будем купаться. Да? Пришло время купательных процедур. Сейчас папа нагреет воду можно будет помыть голову нашу и тело. А я не буду. Ты тут загораешь. Ну, может быть, головку надо помыть? Но я не буду. Сейчас я тебе почищу, а я папу засниму и почищу еще семечек. Пока я там почти развел костер, наконец-то. А посмотрите, Сашка как я решил. Я залезть. не решил, меня заставили. Подписчики, я за одну минуту срок сесть. сесть. Мне вот холодно. Грей. Думаешь? Да, давай, раз, два, три. Опа! А -а -а -а! Противно. <свят> Опа! Опа! хорошо, загорается. Ну, куда? А я Опа! Опа! Опа! Опа! Опа! дурной Опа! Опа! Опа! Опа! Опа! Опа! Опа! Опа! Опа! Опа! Не хочется. А? А потом придешь в бассейн-купа? Ну что ты делаешь-то? Это я сталками. Дурашка. Оп, потонул. Нет. Ждем бабу, загораем, купаемся. Айфо. Нет. Я буду одной ногой тебя держать, а второй отплывать. Да! Лишний груз. Не И еще раз убеждаюсь в том, что как хорошо, что я переубедила Лешу покупать маленький бассейн. Да, Леша? Вот дурнушка, вот дурнушка. Поплывун. Максюха, когда на попу садится, он ему прям по шее. А -а -а -а. Вот, смотрите, я Надо. на попу и по шею! Папа у нас все еще мучится. Чего ты? Так ты ляг, загорай, сейчас ветерок пройдет, солнышко выйдет. Ложись, загорай и переоделись. А я Максюха захотел кушать, поэтому сейчас решили, хотела сварить гречки, Максим сказал, что не хочет гречку. Решили сделать бутерброды. Сейчас все намазюку. и нужно будет сходить до холодильника, потому что у нас там колбаска и вот. Так что сейчас будем готовить кушать. А потом приедет бабушка и Максюху надо будет уложить поспать, потому что мы сегодня встали. Потому что даже 9 часов не было, когда мы проснулись сегодня. Все, Максюшку приодели. Говорит, что болят вот тут вот ручки и плечики. Мы уже защищаем. Поэтому все, Максюх у нас теперь ходит в кофточки днем вот в этой вот. Я начала делать бутеры. Уже намазала мазик, посолила. Сейчас ходим за колбаской и сорком. Все это сверху Я накидаем. Не да. Сегодня без огурчиков, потому что огурчики не привезли еще. И как раз сейчас звонила мама. Она в деревне. И сейчас она перезвонит. Мы ей скажем, какую еду нам нужно вкусно привезти. Да? Че? Я просто весь... потел, а я... сгорел, испачкался и все. А я... У Лешка такие прикольные полосочки на пузе. Я, я сидел вот так, вот. Пап, я вот так. Банки вообще капец. А, а вторую покажи. Вообще. А. Мне кусают слепки. Все, ждем звонка бабушки. Говорим, какая нам покажи, нужна еда покажи. и бежим в холодильник. Папа захотел купаться. А покажу, пап. Сейчас, погоди, он надо... Давай! залыривай. За не надо, отобрёшься что-нибудь, не надо. Мачу. Не надо? Надо. Либо прорвешь, либо ударишься чем-нибудь. Ты что, издеваешься, что ли? Не надо только, Леш. Прыгнешь, он, кстати, может лопнуть от давления. Там вообще даже прыгать нельзя. Отшибся что нибудь а? Не делай так больше никогда, я боюсь за тебя вообще-то. Вот ты сейчас вылил три своих ведра, тебе придется их нести. Папа, да, скажи подписчикам стать. Я обалдею. А еще? О, я остужаюсь. А еще? Все, я сгорел. А еще? Все, иди к маме. Вот такая красота. Погнали кошек готовить. Пришла, уже зажрали, покусали. Фу. У меня что-то один вкусный уже много, Там вообще ни одного комарика нет. Прям приходишь, тебя жрут. Хоть одевайся каждый раз. У нас, в принципе, до сих пор лежат бутылки. По-моему, четвертый день. Двухлитровые, полуторалитровые замороженные. Не все, конечно, но внутри еще плавает лед. Сейчас привезут пятилитровку, но она такая тоже уже немножко подразмороженная. Потому что едут к нам три часа. Май слепни ух, какой. Фу, прям слепни самые доставучие. Они прям летают по кругу, пока не сядут. Либо пока его не хлопнешь. Прям вот по башке. убьешь, ну, бьешь, он опять прилетает. Да. Так, так, так что сейчас будем кусать. Вкусненько. Мне так все болит, так все горит. Держи колбаску, сейчас улетит, если в песок, то без колбасы останемся. Папа у нас, наверное, до сих пор в бассейне валяется. Нет, не валяется, он давно вышел. Вышел уже? Давно. Да? Давно. Вот такая вот красота получилась. Вон. Сейчас там что-нибудь разберемся, будем, скорее всего, ага. поджаривать и поджарим по кусту. Чего? Дефирку, ладно? Можно. Папа, мы как будем? Поджарим. Так надо тогда водиться убирать? Ты ее будешь убирать? Убирай? Тогда, что-либо? Она горячая? Ну, я тебя спрашиваю. Для меня... Пока едим, пока чего, нам хватит и такой помыть голову? Я думаю, да. Но... Ты сейчас перебьешь аппетит не будешь есть. Он просто голодненький. Он съел кусочек колбаски кусочек сырка. Все, давай тогда убирать и будем жарить бутерброды. Так, новости с полей. Папа заложил бутербродики уже. Сейчас будет делать вкусноту. Надо намазать руки, очень больно. Все, папа у меня и ручка облазит. Когда а? не надо, он горит, а? Кто горит? Говню. Кто горит? Вот этот говнюк. Чего? Когда не надо, горит. А -а -а. Папа принес вкусноту, сейчас все почистим. Отчистим от решетки, и положим курт. Давай, Давай я все. Да, тихо. Ты. Ты. Что-то повалился на нас. Да. Витас не подпалил? Ты, ну, ты молодец. Выключайся. Всем приятного аппетита, скоро должны я. приехать, так что быстро едим и встречаем гостей. Только сели покушать и к нам вон там уже плывут. Надеюсь будет видно на камере, вроде да. А Сейчас будем встречать. Да-да, конечно, оранжевые жилетики вижу. Все, быстренько загрызаем, мы с Леш по бутербродику, а Максим сидит, спокойно ест. С папой, с папой. Намашут. все, Пойдем. пошли встречать гостей. Ешь Максу. А я сейчас встретим пока не... сейчас и встретим. Будет. Сейчас в сумку тащить придется. Все, потопали, а, быстрее побежали. А -а -а. Все, провожаем наших гостей. Почти всех остается. Мама привезли нам еды, провизии. Бананы, и винограда, там целый холодильник загрузили уже, прям битком. Все, так что, да, еще 10 литров воды, но привезли, опять пишется целая. Так что Это все, мы живем. мы будем убираться и разбираться. Да, красота. Не нашли заколочку. А что ты не снимаешь, как ты меня целуешь, хотя бы иногда. Я так не хочу все убирать, разбирать, а надо. Сейчас да. заряжаем телефон, компьютер. Мне нравится, что компьютера много заряд. Сказал то, что нам много еды привезли. Там даже соленые огурцы. Там вообще гора. Молочную кашу, надеюсь, здесь забрал. Да. Бабушка приехала? Мама, можно я пойду купаться? Да? Бабушка приехала. Можно я купаться пойду? Ты хочешь скати в речку? Ой, я хочу и в бассейн еще Так куда, в речку или в бассейн? Mm. Иди снимай кофту Сначала да? буду... в речку, <с а потом в бассейн Иди, дай только кофту сними Папа моется А мы не снимали пока здесь были А надо было? Да ладно Ты иди кинь туда Туда, туда, вон туда Бабушкин первый куб в этом году. <свят> <свят> <свят> Все, Максим доволен, бабушка приехала. <свят> <свят> <свят> <свят> так ты иди за бабушкой. Бабушка же не по яме скачет. <свят> Я зашла по поясу, ушла. <свят> да. Я больше не купалась. Ну а! Смотри, смотри, он там и ну не трогай ее. И все. Не надо Мне даже интересно, как далеко вы дойдете. <п Project> так, бабушка умотала у нас с Максюхой. Гулять? Мы пока в это время давай. будем в это время сейчас разбирать. ну нас что нам привезли. Пряники, чипсы, э, вафли. арахис, солнце целый полкило. Бабушка возвращайся, бабушка Красотка, бабушка. Да. Что, вы идете сюда, нет? Ну, хочет, как шпион, а я хочу, как это просто прятаться, чтобы чайки вас быстро не увидели. Что там еще? Давай, еще давай. А. Следующий поживки. Он там виноград, банан. Виноград, бананы, хлеб, сок, пуфуховки. Рыба. рыба. Что еще приведешь? Семечки еще. О, еще рыба. У тебя не видно было. А это давай мне. Это можно наверх. Здесь например, такие же торчат. Uh -huh. потом туда. Хлебы. А мы свой хлеб съели? Да. Я предлагаю этот хлеб уносить в холодильник. Потому что он здесь заплесневеет, Кис. В нету. А мы сегодня его разберем. Mm -hmm. У меня такой кошмар с плечами. Это что-то с чем-то. Давай наверх. Он там есть, ладно. Максимины чубики с очень интересными вкусами. Еще что то Нет, Помойка. Сейчас уберем, будет красиво, чисто. <кх> еще печенюхи. хотя я, которая просила. Еще печенюхи. ты просил. Еще печенюхи. Еще печенюхи. У нас бабушка в отпуске. Как таково. Мне было 12 лет. И еще чуть -чуть. И Вот бабушка да. приехала к нам в гости. На 4 денечка. И поедем вместе домой. Да? Все. Чая от пейса просто. Ну я сказала маме, возьми на себя. Сколько ты будешь, потому что я не знаю, у нас хватит пакетов или нет. Что мы прям просто россыпи вот привезли. Сколько-то. Все. Нам еще моркови привезли. Не знаю, нам морковь. На холодильнике юре еще. У нас теперь четверо. Давай я все это уберу. На, держи-ка. Наводим красоту? Да. Пока не ожидают. Так, наводим красоту и дожидаемся бабушку с Максимом. Он сказал, Что там случилось? Беги. Они очень хорошо. Давай, побежим. Смотри, ага. Чё они там делают? Интересно. Тук -тук -тук -тук -тук. Ого, нифига себе, они уплыли. А птенчиком что, смотри. О, цыпленок. мертвый. Ничего себе. Фу, какая жизнь тут. Рождается цыпленок. Ага. -а. Большой. Аккуратно наш. Ой. Аккуратно, яйца. Видишь, ага. он уже сдох. Только что прыгну. Правда, дышит. Ага. Вот только-только родился. Максим, так не плечи не Да, мы не подходил, мне кажется, у меня границ дыхание. <пит> Нет, он еще дает. не трогать. Надо, не не трогать. Почему? Нельзя, потому что мама к ней не прилетит. Не будут их кормить. Мама как-то дух. Ага.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 Убрать несу Там сейчас нужно греться Ну что, мы у мамы с папой пойдем Все, пойдем Аккуратно ходим, чтобы не <слос> так Мастер, не надо А вот тут тоже он прогрызывает Да, может быть, кстати, здесь много яиц, которые проклевываются И <сосок> вот <Его> тоже <сосок> проклевываются. Да. Быть... Ну, он прям вообще кипец какой-то. Ага. Видимо, ага. недавно вылез. Уже их ветром улетел. А, да, с я... Максим, Максим, <связываем> нравится. <связываем> да. Вот тут, наверное, лучше. Значит, пойдем в Ну, мы нормально, он поплевал, <с> Вот такую вот бабушка экскурсию нам провела. Да, мы сами Антони... боялись сюда ходить. Ну, там не боялись, что там, там грязно да. просто было. А пошли там чуть-чуть подсохло. Сейчас более менее нормально стало. Это все попадет специально а, на Ютуб. А Ты а чего разговариваешь? Смотрите, как... кто Кто? Что там? Лежи. <свят> Саш! Саш! Что там? Шмель там живёт. Мы же спасали их уже. Ну что ты боишься? Он живой, дайте мне Спаси мисочку. его. От рукой боишься? Нет. Я тоже боюсь. Я боюсь. Я тоже боюсь. Сейчас, секунду. <свят> Держи! <свят> а вот здесь при чем? Он сам залетел. Он просто летел, летел, видимо, и упал. Мы уже спасали. Мы стреклос чуть палатку спасали, но мы жалко. На песочек клади, он сразу выбирается. Уже проверено. А сейчас улетит, он жужжит даже. У у у все, сейчас. Все? Ура! У кого? У У нас он сразу улетали даже. Убрались на да? И бабушка Ты сидит. Есть хлебец. <святое> хлебец или хлебец? Не знаю, как правильно. Алёша, всем. Максим будет такой? Где? Максим, будешь хлебец? Нет. Стенка Та -та -та -та. Это для истории, я надеюсь, да? Посмотрим. Это, Это будет Леша, решать, для истории или не для истории. Так, попили несколько кружек а? кофе, чая. Сейчас Максим опять напросился покупаться, опять побеситься. Из бассейна прям вообще не вылазить. У нас супер бешеная игра. Ага. вытащил, сколько песка. Хочешь покажу свой секретный прием? Да. Максима. Иди, Максим, в угол. Я ползу. Ползу. Знаешь, что Смотри, смотри. А у меня свой прием есть. Давай, отбирай. Воду сбаламутил, конечно, да. Подожди, смотри, отбирай. На мячик отбирай. Ха-ха-ха. У нас такая игра. Ааа! котик. -а, -а, -а, -а! а что, можно? смотри, как Папа, Папа. <плывающая> прекрасно. Отмазь, а загорели мы, конечно, вообще пипец. Вот сравнение. Под шортами участок без шорт. Руки тоже фигеть просто. О, вот этот участок почему-то вообще не загорел. Кочмар. Че, птичка обосрала? Бабушка птичка обосрала. Я, прям, Бабушка, птичка обосрала. я чувствую. Чего? Бабушка обтакала птичка. Мне обосрали чайки. Я иду. что я снимаю? И что ты так? У меня же ты на руке. Здесь доедет, да? У меня прям обзерковать. А во, у меня что в голове было? Это к счастью, к деньгам. Ой. А бостерный бабок. Ну да, вот виду прям вообще. Я так прям. Даю такая. Мы каждый раз ходили и думали, что нас тоже обгадят, ни разу не везло. <смех> <куда бусы> <смех> че, а что а брать-то? Ну, просто боится, они а, Две пачки грифов, килограмм мяса, пачку помидор, пачку огурцов, зелень, укроп и зеленушку какую-нибудь, потому что бабушка на какой-то ряд ее притащит. Ее надо есть, она с кухлей. Вот. Вот. Сидела с огурцами с помидорами? Стой! Куда пошел? А можно все еще там съесть? Ну не все уж, ты, наверное, потом По есть. Ну ты погрози чуть-чуть, а то потом есть не будешь. Ты ешь. Ну мам тебя, скажешь, когда не надо. Хватит. А просто потом есть не будет. Мне так не жалко. Пускай хоть все есть. так сразу, не так Сейчас прилетят. Я вас предупреждал. Там будет вообще сейчас... пипец. Да. Я тут, а <я> а, <я тот>, да. Там, да, А ты да? ты да? ты не не Здесь там Проходится, хорошо спать здесь. Спать, да. Здесь спали, кстати. Так, да. это что такое? Это зеленушка, которую мы, uh -huh. длинушка, которую мы Это которую мне привезли бабушке. Зеленушка. А да да кусать. да да Что, просыпались что ли? Ага. Все. Добытчики. Магазин сходили. Магазин сходили. Нет. Ну мясо прям льдышка. Мясо, да, его надо еще. Да. Резать удобнее. Мясо, говорю, можно еще размораживать пару Смотри, какая жирная Ты где такие боже коровок видел вообще? Офигеть! Обалдеть! Да вот иди изнутри, смотри. Достали мясо, достали заморозок, достали вот этого всего Но мясо, блин, замороженное не уст... Ну, грибы выкинули Надо было раньше его доставать А грибы у нас умерли Ну, ладно Ничего страшного, мы их уже много сели, еще сделаем. Да. Поэтому он? я сейчас пилю пока что мясо мариновать. Я предложила идти его погреть, оставить. Я, оно лежало у вас да минут. Да пусть еще лежит. как куда? Не успеет замариноваться. Популистика. как у тебя делишки? Делаешь. Вай. Готовлю. А реза залетела сюда. Пойдем-ка, насик, отсюда. Ба. Оп. Улетела или нет. А, нет? Посмотри, боюсь. Сучка. Улетела? Нет? Как заходить-то? Блин. А как? Тогда, туда. Да. Все вернулись. Блин. Ну, бабушка. Та-та-та-та-та-та. Я знаю. Я его хотела забрать, игрушки пришла брать. Так, все порезал, замесили мясо, замесили с Сашкой соус. Фу. Специи, приправы мы вчера говорили, то же самое, в принципе. Еще у нас сегодня будет зеленуха всякая, вот эти огурцы, там помидоры еще надо будет порезать. Всё. Так, сейчас готовим, маринуем, ждем, разводим костер. И это, собственно, все, в принципе, и покажем. А Максим там убежал с бабушкой. Сашка пошла что-то там намывать. Я пока сейчас завечу. И все. Сидим, ждем. Минутка отдыха будет. Мясо еще холодное. Like bed, your... Красивое мясо. Запахи ты, запахи. Папа зачем ты тут нам усякивает мой соус, который я сейчас буду делать? Давай я. Чтобы маленький в этот питался чеснок. Да что-то он не успеет же впитаться. Нет. Все, я сейчас беру доску, режу огурцы, помидорки на салат и режу... Что я режу? Просто на огурчики смок, и укроп на соус. Так. -с что же мы все в готовке сделали вот такой вот салатик Из здесь огурцы помидоры э, петрушка укроп салата. листья салата сашка режет огурцы вот еще сколько зелени всякой всякой, всякой Морковка можно Морковку. добавить Садитесь. здесь вот нарезали куски хлеба мы еще с с маслом смешаем, с чесноком, с чесноком с с солью и пожарим на костре. У мяса мясо вот маринуется стоит и, в принципе, так вот, наверное, хватит нам поесть. Я переживаю, что мама будет голодной, я говорю, Ты точно хватит такого количества? Хватит или еще что-нибудь добавишь? Мне кажется, хватит. Слата так мало, потому что себя. только я и мама ест. Сашка нет, Максим. Не ест. А вдруг ему груже редкому как не в себе? Ты как у молотиста. Я что-то не наелась. Давай, да тебя так. Да не, нормально. Думаю, все будет. Ты не рано солишь. А что им будет? Мало соленые огурцы будут. Это плохо? И оставшиеся помидорки. Мы только одну пачку помидор привезли. Ну, по-моему еще одна. Вот, я тоже думаю, просил мне почковать, но для Может для красоты зеленушки кинуть еще вот так вот туда. Вот сюда. Какой зеленушке? Вот типа укропа какому-нибудь положить. В ветку? Уже. Еще какой-нибудь вот этой салата. Который я выкинула, да? Потому что никто вы есть не будет. А что с ним будет -то? Подача от шеф-повара. Вот Сашке поошвай. У нас здесь есть укроп, который главное не замарать, не а потерять. С это на мясо. Я просто его, а. чтобы доску не занимать, завернула салфеточку, потом посыплю. Правильно, конечно, здесь развели мы. Да потому что знаком. продуктов слишком много, не рассчитывалось настолько. Как вот это накрыть, если да там никак. все накрыть? Сейчас сюда как раз и будут садиться, чтобы везде попало. Берем массу. Еще и новый купил. Говорю, дом привези, хватит. А, нет. Не из дома. Ты, бля, Офигенный. салфетки, очень удобная. Прямо масло. Все. Сырненько. Да, они сейчас пролежат. Но все равно перед тем, как власти. Знаешь, как можно еще идти? Нет, там хватит. Там стекло. Все, убираем. Берем соль. Где соль? Соль в Будем. Спасибо. Сейчас еще натру чеснока одну штучку угу. и натру и все я оставлю они сейчас за это и потом в хлеб в этот. Чем мне, мне, надо туда? Сейчас мы через наверное разводить угли уже. Да можно хоть сейчас. Я да. пока помою посуду. Но я боюсь, что мясо не растаяло, не замариновалось. Давай 10 минут, и я пойду. Хватит такого на М -м -м -м -м -м. наверное. Но это не точно. Все. Посуду намыли, все убрали, все приготовили. Нарезку сделали, соус, салатик, хлебушек сделали. Мясо замариновали, посудку намыли. Все, отчиталось, все, молодцы все сделали, бабушка там с Максимом играет, у нас прям получился такой денек, вечерок отдыха от Максюхи. Сейчас э, по я, скорее всего, приберусь, потому что тут что-то песка нанесли, там песка нанесли, сейчас все это надо потихонечку быстренько прибрать, и все, Лешка уже пойдет разводить мангал. Так. А, еще нужно в холодильник сходить и отнести э, зеленушку и овощи. Небольшой чай Подписчики привет. Мы там играли искать. Ты чуть-чуть не куш. Я буду. Ты комар сейчас чай будет пить, он улетел. А все улетел? Что, сейчас пьем чай и будем делать угли. Конечно, Надо наоборот будет. Может, и салата Наоборот сейчас разогреемся. Ага. Так... Не просто тепленький, тёк, вкусненько. Вот. Чаек попили. Посидели пять минут. Перекусили. Сейчас я быстренько пойду помою. Всё. А Леша уже халобуду. строит халабоду. Mm -hmm. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Центр кладу прям маленький, маленький. А сверху пару капель розжига. И все горит. горит. Вот. Сейчас пока Леша строит, я все намою. Максюха там с бабушкой доигрывает, собирает вещи. Там игрушек у них полным-полно. И идут к нам. А мы за это время уже, я думаю, начнем жарить мясо. Мы как-то в последние два-три раза сошлись на том, что надо мясо нам жарить маленькими кусочками, не прямо прям большими. Во-первых, они жарятся быстрее. Мы их так не пересушим. Не знаю, почему у нас так получается удобней. И жарятся быстро, поэтому там нельзя видно не видно, они прям небольшие ужариваются и не резать не надо ничего так раз так закинуть ну может быть там на два укуса так стоп. Вот. хорошо так нравится два с половиной дня нам здесь осталось есть ощущение что ты здесь уже неделю Нет. Нет. вот сегодня у нас седьмой день потом завтра послезавтра бабушка все эти дни будет с нами и на десятый день я думаю где-нибудь до часиков 12, наверное, мы здесь будем. встанем в ранищу, складывается нам здесь часа с 25 то есть где-то до 10, пока на катере перевеземся, пока нам все это там будет закладывать э, с катера, потом в машину, доехать до дома до, в деревне, все это аккуратно вложить, переложить, какие-то вещи придется оставлять, потому что мы не влезем из того, что приехала бабушка. Заложимся и поедем в город, и, я думаю, часа в 3-4, в четверг мы уже будем дома. Потом нас ждет 1-2 дня где-то перекура, перерыва, монтаж хоть сколько-то, сколько мы успеем, и, и поедем к Лешке в деревню. Мы там не были уже, наверное, года два. А я пошла мыть посуду. Вот как-то так выглядит посудомоечная машина в этих краях. Классный наборчик все-таки. Мне, конечно, он не сильно нравится. Леша, он очень нравится, до докатлоновский. Но прикольный. Удобные кружки, очень странный формы, Тарелочки прикольные. Пить, короче, удобно. Пластик толстый и недорогой. Такая вот штуковина у Леша получилась. Внутри маленькие уголечки. Обычно это старые, с прошлых разов. А сверху Леша насыпает больших. Очень сильно экономит вот этот рож. Да и угли, я думаю. Да капаешь. Чуть-чуть. Вот это ты черномазый. Сейчас туда попадет. Вс. Все. Малайдец. Ты молодец. Ты дынь. Ты дынь. Тынь. Ну, дай пятюню. Локтями. Э. Забыли сказать, у нас сломалась наша махалка, ну как сломалась, ручка отвалилась, и вот здесь она уже на грани отвалилась. поэтому попросили бабушку привезти нам новую. Она не знает нашей любви вообще к каким-то конкретным фирмам, но так чисто случайно получилось, что бабушка купила нам раздувайку, тут так написано, Форестер. Кто не знает, держи, во-первых, здесь стоит шампура, и это Форестер. Дай махалку по маршруту. Да. Не прикольная. Бабушка говорит, что она недолговечная. Я говорю, что они все недолговечные. Подкнем. Вот к чему я начала? Вот это форестер. Лёш, который пошел шампуромыть, тоже форестер. Далее обычная решетка. Тоже форестер. Решетка, которую мы используем для грибочков, для чего-то такого сыпучего, там типа пельменей тоже форестер. Мы еще хотели мангал форестер, но что-то у нас как-то не. Не сложилось. Нет, не могу. Каким образом? Я тоже в кроссовках. А ты чего? А зачем ты будешь разжигать? Конечно, зайчик мой любимый. Я помою. Куда я денусь? Когда разденусь? Сейчас хожу за губкой и помою. Все, запрягли. Опять нельзя снимать. Опять не дают снимать. как так у нас проходят все Не, Нет, классный. Нет ощущения, что ты тут неделю... Мама приехала, ну, буквально там через 10 минут, когда то есть все уже уехали. Она такая, что тебе, как не скучно? Я говорю, да ладно. Ну, просто мы ездили, говорю, последний раз мама была в этой местности, в принципе, с палатками а, 10 лет назад. Вот. И, то есть все-то все равно, то есть, я там была маленькая, телефонами настолько не пользовались, не были таких вот там типа солнечных батарей, приблуд каких-то. И вот сейчас мы сравниваем какие-то вещи, как было когда мы тогда ездили, как сейчас. Поэтому говорит, нам вообще прикольно, нам не скучно. Опять же у нас всегда есть камера. От этого нам весело. Чего? Все. Внутри покажи, что там получилось. Внутри покажи, что там вот. получилось. Все, вот, вот все, все готово. И все готово. А я пошла мыть штампуры. Ну, не прям, конечно, идеально. Солнце ну, мое любимое. Молодец. Торжественный момент. Моя халабуда. О. Красота. Вкуснота. Вроде почти разворачивался. Я думаю, минут 15-20, и все, будет готово уже, все шампура. Да? Все, Максим у нас ушел отдыхать. Я покажу его. Как отдыхать опять в телефон? Я покажу. Вон. Ты ножки не будешь накрывать? Не холодно? Ну, а чем? Куча одеял, возьми любое. Главное только мне жалко сменить а, ну тебе не, не будешь, ну хочешь накрывай, хочешь не накрывать, тебе просто говорят. Все, отдыхаешь, да? Да, накрой. Отлично. Так что на ближайшие полчаса Максюхи у нас нет, как и сегодняшний весь вечер. Спасибо бабушке. Так что сейчас спокойно жарим, да. все раскладываем, готовим, и потом уже зовем Максюху к нам. Финцет. Финцет. Мясо пожарили. Леша уже даже хлебушек пожарил, как-то он очень быстро. Сейчас пойдем все кровать и звать Максюху. Да, бабушка? Да. Все, хлеб уже даже пожарили, пока отходило. Надеюсь, будет вкусно. Mm -hmm. Все уже налетели, всем приятного аппетита. Всем пока. Нет, все же рано. Нет. Ты забыл, когда ты совсем. Всем смотри, какая. А там же бабушка Но приехала. Потом, потом пока. Потом. Давай, пробуй, что как мясо? Баба, будешь с да? подписчиками прощаться, когда будем зимой морщики? А что, мы что, морщики, мы, мы там прощаемся? Конечно. Мы там прощаемся, дышим. Все, иди. Иди прощаться с подписчиками. Я думаю, бабушке не очень интересно прощаться с подписчиками. Комментарии пишем, это какой день у нас? И подписки, и жмем лайки. И донатчики пишите. Да, дональчики. Хитрый, хитрый, да. Ты все равно завтра станешь раньше всех, так что положи куда-нибудь, не заб... думаешь, что раньше потому что Короче, ты... мы усаживаемся, уляживаемся, да. и будем смотреть мультик. Да. Да. До завтра? Да. Комар, убивай на стене У. комара. Кто, я? Нет. Вот с твоей стороны там комар. Мама, вон, вон, вон, вон.